процедура. Бывает. Тейсты киллз против Штык мастер дорогие друзья. И это матч на вылет. Да, именно этот матч, именно в этом турнире будет на вылет. Команда, которая проиграет эту встречу, займет последнее место в группе и не выйдет из группы А. По причине того, что из, коман... из группы выходит 4 команды, ну а собственно участвует 5. Вот. И у обеих команд по три поражения. И вот кто-то из них выиграет. И вот кто выиграет, тот и молодец. Штыкмастер выигрывает нажим. Наверное, стей. Да, дамы и господа, стей. Смены сторон не произошло, поэтому быстренько по составам. Что по сигаретам? Также полторы пачки в день. Да, где-то плюс-минус, но иногда бывает поменьше. Стараюсь все-таки порежь бегать, курить. К2, медитатор, ботяра. батяра, господи, простите. Бананы Котяра. У меня почему-то слилось все, я прочитал Ботяра. Ну и, конечно, Нео в составе штыкмастера. Клинк Галя Калькулю. А, Кулькулю, Кулькулю, я не знаю, что это означает Кулькулю, Мак и Стив Мастер за команду Тейсты Киллз Тейсты Киллз начинает в слабой стороне И Штык Мастер оперативненько этим пользуется Вываливаясь на точку Б И уже, кстати, устанавливается бомба Непосредственно после энтри фрага от атакующей стороны Оборона на ретейке И вот кто по интересный момент под окном у нас намечался Готовы были бы вроде как А что, а, завис что ли, я не понимаю, Стив Мастер Почему флешка не накидывается до сих пор? Ждут, видимо, ребята, особый... какое-то особое распоряжение от кого-то. Но что-то с ним явно не то, со Стив Мастером. Походу, завис все-таки. Да, завис. Ну, вы сами видите все, да. Подергался нормально. Мои поздравления, штык Именно они открывают счет в этой встрече. Счет 1-0. Пока не повели, Но опять-таки не будем забывать, да, каверзную вторую половину Где Tasty Kills уже будут играть в сильной стороне Но правда, конечно, надо решить проблемы с вылетами Так как Стив э, Мастер сейчас вылетел однозначно Да, вы видите, он завис То есть сейчас вопрос времени, когда его дисконнект нет, И Получается, Tasty Kills играет в слабой стороне Да еще и с минус одним игроком Со старта Такие беда Я предпочитаю вискарь сую, мистер Салиев. Я тоже предпочитаю либо коньяк, либо виски. А, вот. Что-то, да, пивко мне в последнее время как-то уже не вкатывает. Не потому, что, типа, хочется что-то крепкого пить, да, а просто, ну, как-то оно ну, гораздо вкуснее. Вроде когда пьешь, как-то чувствуется почище. 2-0. 16-8 в пользу кого-то будет. Вы предполагаете, счет 16-8. Да? Ну, ошибка, в принципе, вполне возможный счет. А ты чего не играешь к Найфуу? Я уже давным-давно 1.6 бросил, я в нее играю. И исключительно только э, в рекламных целях для каких-то паблик-серверов. То есть на коммерческой основе. А что технической паузы нет? Э, скорее всего нет. Скорее всего нет, учитывая, что она не взята. Значит, паузы нет. Либо же и Kills просто демонстрируют то, что у них стальные болсы. И, в общем-то, им не нужно, как говорится... Э, Применять какие-то паузы. Они в вчетвером, типа, нормально себя почувствуют. В 2005-м последний раз пил пиво. Не до напиток. Ну, во всяком случае, точно могу сказать, что за годы пиво испортилось порядочно. То есть раньше пиво было гораздо вкуснее чем сейчас. Сейчас какой-то прям пьешь и прям какая-то синтетика. причем что, что купишь бутылку за 100 рублей, что за 200, что за 250, что за 300. пьешь как будто просто какой-то, я не знаю, что это. Просто уг, унылая. Сами знаете, что, да? У них нет читов? Нет, конечно, читов у них нет, Даниил. Так, 2 прервал игру, 21-й. Зачем 21-й прервал игру? О май гад. О май гад, 3-0 же ведь уже какой прервали игру. Вообще, раньше по старым, во всяком случае, правилам, если счет доходил уже до цифры 3, то игра уже не прерывалась... При любых раскладах вещей, даже если там вылетит вся команда, то можно получить только техническое поражение. Ну, у нас вместе Стив мастера появляется Че короче говоря. Я не знаю, будет он играть как бы как замена или что вообще сейчас? Игра прервана или нет? Да, у нас разминка. Блин, шикарно вообще, слушай. Шикарно. А нахрена надо было ее прерывать-то? Я что-то вот тогда... Пока у меня не стыкуется что-то. Вообще ничего не стыкуется. Один игрок вылетел и... Аж... Аж игру перезапустили. Бля, ну окей. А и ножи. А ножи-то чё? Стив-мастер на ножах не зависал. Вот тут справедливости ради я заступлюсь за команду штык-мастер. Они ножи выиграли по-честному. Пять на пять. Поэтому если сейчас они их проиграют и вдруг начнут уже теперь в другой стороне... Понятно. Ну, стей, ладно, что, понятное дело. Юмористы, юмористы. Там зависание по новой играм. Ножи первый раунд они отдадут. А, во как. Все, Виталий. Спасибо, что разъяснили. То есть это была отдача ножевого раунда. Понял. Понял. А, ну типа, да. Типа, нельзя же запустить. Хотя не, можно же было сразу лайф запустить без ножей. Разве нет? Ну, пистолетка. Как вы помните, у нас на пистолетке завис Стив Мастер. Поэтому. Ой, банан! На ноги! А что с ножами-то бегут? Алло! Крендельки. Или что, это тоже отдача будет? А, ножи и первый раунд. Все. Ну, кстати. Стив Мастер зависит на первом раунде, поэтому пистолетку я бы все-таки переиграл, если уж так брать. Если уж что-то мы переигрываем, то пистолетку, наверное, надо было переигрывать, потому что играли ее игроки обороны в... в четвером. То есть, фактически, пятый человек находился на сервере, но он не двигался, он стоял с гранатой в руках. Я Кент в пивоварне работает. Ну, рассказывайте, Александр, значит, рассказывайте, почему пиво резко испортилось? Наверное, это потому, что ваш кент туда устроился, да? Куль-кулю и клинк по минусу. Вот вам, пожалуйста. Вот что называется. Теперь уже не отдачу играем. Да, Нео минус Галя. Галю обидели, к сожалению. Вот я всегда против, когда девушек вот расстреливают. Это вероломство. И вообще не по-пацански. Не, он на втором раунде завис же вроде. На первом. Пистолетка, по-моему, как раз шла. Когда он завис. Сейчас я даже немножко перемотаю назад. Чекну. Господи, нет, наверное, не чекну. Подвис у меня YouTube, к сожалению. Ну ладно, раз подвис, значит подвис. Такс, медитатор уже один остался. Нормальный, нормально играем. Нормально играем. Вроде бы, блин, Галю забрали, точку А забрали, а бомбу даже не поставили. Жестко. Мак минус медитатор 1-1. Вкусно готовит. Я вот только что выпил 3 литра. Чего Нихуя. О, простите. Простите, дорогие друзья. Вырвалось. к себе. Третий турнир, кстати, от сервера «Новые Патриоты» с денежным призовым фондом для игроков сервера. Это, кстати, да. Это и очень замечательно, между прочим. Очень мало паблик-серверов вообще хоть какие-то ивенты проводят для своих игроков, поддерживая их тем самым. Вот. чегевара минус Нео, Котяра ответный минус. Ну и вроде как вот надо бы типа точку Б захватывать и брать там, ставить бомбу, но как-то все это так с запозданием происходит, что в результате появляются ненужные размены. Куль Кулю, Куль Кулю, минус банан один в два. Ну, надо тащить, что сказать, надо тащить. Минус от котяры. Два-один. Ну вот, было 3-0, как Константин писал. Да, теперь 3-0 уже не будет, но будет 2-1. Эти три раунда теперь распределились немножечко иначе. Так, у меня китайцы знакомые пиво делают Все хвалят, говорят, что пушка Но я, увы, подтвердить не могу, так как не употребляю данный напиток Выходит, что если хорошенько поискать, то можно и найти качественный продукт Может быть, может быть, я не спорю Я, честно скажу, не очень искал Есть у нас, конечно, тут, допустим, на районе разливушка Одна неплохая, там, да, нормальное такое э, пивко льют Но, опять же, все равно не идеальное, вот как по мне как-то вот я вспоминаю там какие-нибудь 2005-2007 год. Ну, в разы вкуснее пиво было, чем сейчас. Чекнул, ты прав, на первом раунде завис. Вот, я про что и говорил. Как раз они шли ретейкать, и он завис. Медитатор. У нас снова остается в соло медитатор. На этот раз, кстати, со снайперской винтовкой. Для него на данный момент это минус. Но, правда, и одновременно, конечно, плюс но то что он чекает банку при учете того что ну вот он вот здесь стоит да могут же из длины зайти вообще надо двигаться я понимаю что медитатору сейчас страшно со снайперской винтовкой делать какие-то агрессивные и качественные мувы но вот да вот вот минус один минус Чегеварка. флешка прям в лицо бесподобненькая флешечка, но отходит от нее чеки вара о вот Господи, аж подавился. Вот это выстрел. Hold the position. Да, медитатор, да, в своем амплуан Ну, медитатор действительно как бы снайпер позиции, так сказать, да То есть он выбирает какую-то позицию и держит ее героически Даже если ее уже не нужно держать, медитатор все равно ее иногда продолжает передерживать Ну вот у него, да, проблемка небольшая с таймингами Когда нужно дальше двигаться, медитатор не всегда этот момент понимает Котяра забирает клинка, который перед смертью успел забрать Нео и К2. Мак минус Котяра. Банан разменивает, но бомбу из-за этого поставить игроки атаки не успевают. Медитатор промахивается в упор. Калькулю. Калькулю этот поганый никнейм, господи. Что это вообще нахрен такое? Кулькулю, ну... <laughs> ну просто кулькулю. 3-2. На этот раз вперед врывается команда Taste Kills. И теперь уже... Все не настолько хорошо получается у штыкмастер, как было до рестартов. Знаю, какая команда тебе больше симпатизирует в этом турнире? М -м -м -м. А, наверное, Мид, Мид и Лили Лайк плюс минус где-то вот на одном уровне. Не знаю, кто больше. Кулькулятор. <с metric> Я тоже думал, да, что кулькулятор сначала, но типа кулькулятор то пишется все-таки немножко иначе. Ой, Галя, какой хэдшот Минус Медитатор, минус Нео Аж даже два, кстати говоря, хэдшота было К2, не успел включить вам Но с ним справляется Клинк, 4-2 <coughs> Это играет на компьютерах Тест и вперед, пишет ГСГ Вот это да, кстати, неожиданно Так, я видел, мне писал там человечек Один сообщение, я не успел на него ответить А теперь оно ускакало куда-то сейчас Во, вот Фарух писал, здорово, Саня, долго не мог попасть в лайф Удачи обеим командам, и тебе удачного дня, родной Фарух, приятного тебе просмотра, дружище Хорошего тебе настроения И удачного вечерочка <с doisyor voices> <Off> На домофоне играют Чегевара минус Котяра Ну, я не знаю, это просто какая-то комба Неудач, что ли Хочу заметить, что штыкмастер. Сколько раундов уже на Б сыграли? По-моему, миллиард или даже два. Может быть, пора бы на А пройтись, ну, например, через парапет. Ну, хотя бы просто что-то для разнообразия сделать. Ну, нельзя постоянно ходить на точку Б в надежде, что вы ее когда-то возьмете Вы ее, конечно, когда-то возьмете, но сколько при этом раундов-то отдадите? Здесь об этом нужно бы позаботиться, иначе было бы очень плохо. КС 1.6, как Дум, запустится даже на черно-белом принтере. Во, Герман, я с вами согласен. Абсолютно на все процентов, Действительно. КС мне... Я вообще не представляю Когда вот мне говорят, что у меня КС лагает Ну, не у меня в смысле, а какой-то человек Мне говорит, что у него лагает КС Я вообще не понимаю, с чего он ее запускает Ну, с чего? Мне кажется, даже на моем Холодильнике она не будет лагать Ну, типа, это странно Нео! Куча флешек под Нео Нео просто испугался и... Что и уходит? Вот, кстати, раунд на А Наконец-таки но только какой-то подозрительно медленный и подозрительно без, без раскидок. Поэтому, пожалуйста, без, раски... Не, без раскидок на А делать нечего. В общем-то и на... нигде без раскидок делать нечего. Медитатор. Единственный минус. Второй минус от Медитатора. Ну и здесь флешка в лицо и промах. Вы сами, в общем-то, были свидетелями всего, что произошло. 6-2. Сборной Таджикистана нету в этом турнире? Нет! Нету. Да, согласен, КС может лагать только во сне. Да сейчас ее даже на телефоне можно запустить, она не будет лагать. Причем на самом, блин, бюджетном смартфоне. Выход на Б снова. Короче, попытались на А пойти без раскидок. Теперь пошли на Б без раскидок. Но стратегии, во всяком случае, кто-то откалывает у команды штык-мастер не очень грамотный. Вот, справедливости ради. То есть, э, ну, кто-то, тот, кто -то, кто дает э, колы ребятам о том, какие действия они делают. Если у них вообще, конечно, такой человек есть, который занимается именно стратегической составляющей команды, то вот ему, наверное, надо поставить два балла и поставить его в угол. Например, на гречке на коленках постоять Или на горохе, кстати, да Потому что, ну, так нельзя просто Вот, в принципе, так нельзя Ну чё, котяр добрался до А Парадокс Парадокс, он добрался до А, только ничего, что бомбы нет Он так хотел дойти до точки А, что сделал это даже без бомбы Ну, сейвится, просто сейвится, конечно Потому что один в четыре ничего не сделать. Ты такой гуманный. Не, ну, а как, Радок? Конечно, гуманный. Я же не сказал, что его надо заковать в какую-нибудь там железную деву. Или, не знаю, ну, я очень много знаю возможных э, пыток. Как можно людей пытать. Э, но я очень гуманно сказал, между прочим. Подумаешь, в угол на горохе стоять. Изи. Я даже не сказал, что его надо выпрать розгами. Ну, вот даже хотя бы. Семь, дамы и господа, матч-поинтов у команды Taste the Kills. Ну, мне кажется, возможно, штыкмастеры немножко, может, тельтанули. Как вы думаете, могли ли они поймать дизмораль за того, что э, был рестарт после того, как они ввели 3-0? <laughs> Ты хотел, чтобы они на А зашли? Вот он на А зашел. А -а -а. Вполне, вполне. БДСМщик? Ну, не, не. Просто я люблю... Всесторонний, так сказать, потихоньку развиваться. Кстати, во вторник буду в Обдинске. Его Мотя, ничего себе. Вот это неожиданность. Впервые, или уже не первый раз. РР сбил, думаю, по-любому пишет Рома. Вот и мне тоже кажется, что это какую-то все-таки. Лепту свою внесло. Кулькулю. Минус К2. Бомбу медитатор такой сразу тиснул и убежал. Все, у них есть стратегия. На точку Б они зашли. Банан забирает Чегевару. Но правда из угла банан уже по идее не должен выходить. Клинковый не должен. Ой, Клинк. Ну не должен был выпускать. Ну ладно, выпустил. Там Макс справился. Хорошо. Хотя бы кто-то должен был справиться и не пропустить его. Минус от банана. Простите, минус по банану. И минус по котяре. Нео с медитатором остаются вдвоем. Медитатор расстреливает клинка. Попытка поставить бомбу. Ну хоть какой-то... Шон, черт возьми, я наконец-то начал потихоньку напрягать голосовые связки. Маг третий уже по-моему лечит, короче, пи... пошел он. Всех расстрелял просто никому не дал продохнуть. Жесткий, очень жесткий. Ну и победа в первой половине уже за команды Тейст и и это при том, что они в слабой стороне. Ву аля. Не первый по работе часто там. О, здорово. Как тебе наши края? Как бы хотелось, чтобы еще 4-6 карт, типа стандартных, чемповских, создали для 1.6. Возможно, сама игра дольше бы прожила. Ну, если бы проводились турниры и туда инвестировались бабки, то даже карты новые не надо было бы делать. Все равно бы играли. Отвечали. Отвечаю. <смоток> не, не гроули только. <с> э <-oper garbage> <с> э так, 2 АВП теперь. Короче, перебор, на мой взгляд, для коллектива Bionet Master Да, я понимаю, что и банан может попадать И медитатор может попадать Но две оптики Это, конечно, такое себе При въезде дороги ужас О, да! Я так и думал, что ты об этом скажешь Потому что об этом говорят все Все И мэру нашей этой бестолковой дебилки Я не знаю, как ее еще и по-другому назвать Ей все вообще фиолетово Просто, что она там сидит? Задницу греет в этом кресле Дороги не деланные уже, черт знает, сколько лет. Это въезд в город. Лицо города, черт возьми, а, -а, -а по барабану. Кулькулю минус Нео. Промах по второму сопернику. Но тут как бы повезло, наверное, что промахнулись оба. Кулькулю при этом погибает от рук Медитатора. Я же говорил, Медитатор АВП хорошая. Перестреливать будет периодически. И поэтому 8-3. Все-таки. Леонова. Она! Она, Константин. Она самая. То, что античитер совсем матчей... Что-то античитер совсем не стримит. А что им стримить? Что им стримить? Аккуратнее так и иск схлопотать можно, Александр. Ой, не. От нее не схлопочешь. Ты бы видел, как у нас в городской группе какие вещи про нее пишут. У нас полгорода можно было бы пересажать тогда. Ну, потому что она объективно, вообще к политике, никакого дела не имеет. Ее туда посадили. Причем что посадили, действительно. Потому что, когда были выборы э, на пост главы города, про нее знать никто не знал вообще, до момента, пока не объявили, что она стала мэром. 4-3. в 3. Бомба устанавливается на точке Б, дорогие мои друзья. И К-2 вырубает Мака. Попытка ретейкнуть будет, естественно, хотя я бы, наверное, уходил на сейф, учитывая, что все-таки сейчас может образоваться луз стрик и могут закончиться деньги у игроков обороны. Но если они уверены в своих силах, то, конечно, выбивать можно и нужно. Клинк, размени... ой, о, вот это огонь, дорогие друзья, Клинк трипл килл затаскивает, даже без дефьюз То черт возьми, все равно справился. Ретейк 4 в 2. А я предлагал еще ребятам на сейф уйти. Вот такие дела. Жесть. А так норм, девочки вдоль трассы стоят. Есть такое, есть. Это, конечно, полный прикол. Это полный прикол. но я имею в виду про предыдущий раунд. Я не представляю, как такое можно было отдать И вообще, из чего бы вдруг такое вот произошло Вот такая отдача Досадная, банальная Но ладно, окей, как говорится, она произошла Не разобрались ребята, видимо, со своей позицией К2 Минус клинк Хороший хедшот был по клинку, а вот по второму сопернику хедшот дать не удалось Дефолт разыгрывается под точку Б через мидл При этом, правда, тэшка не вышла И поэтому то, что вышел мидл, ну, в общем-то, значения уже большого не имеет Нео забирает галю, устанавливает бомбу абсолютно на ноге А если бы там кто-то сидел приныканный в какой-нибудь нычечке То что бы тогда Нео делал? куль минус котяра По информации размен дается, Ну и медитатор в тэшке с АВП А уже не в тэшке, уже в тупой Кулькулю, прострелом убьет ли? -ха -ха -ха. В затылок медитатору прилетает. Вот как бы, да, плохо. Из-за этого очень плохо э, держать такую, черт возьми, позицию. Минус от Кулькулю. Господи, боже мой, бак. Это просто испанский стыд, он бомбу не нашел. Друзья, 7 секунд до взрыва бомбы на дефьюз нужно 5. Вон три секунды ищет бомбу Которая тикает у него под ногами Я не буду отбивать себе фейспалм Потому что Я слишком ценю свое лицо Но, черт возьми, это Просто стыдобень Но это можно, конечно, сказать, что они вернули долг За тот самый раунд, да, который Который у них ретейкнули 4 в 2 Че Гевара Команданты Че Ожидает... Ой, Галя. Галечка! Охренеть! Галюня! Два трупа-то вижу, а третий где? А, вон он третий. Короче, просто аннигилировала, уничтожила, разложила. Ай да умничка! К2 минус Галя, к сожалению. Но Галя-то трипл килл сделала, а К2 всего один. Чекивара! Чекивара! Ответка хотя равна разменивает Мака и остается один против троих. Ну теперь естественно он понимает, что на меду у нас находится Чекивара, которого неплохо было бы убить, конечно. Но Клинк и Кулькулю еще где-то. И вот он как раз-таки Клинк в упоре стоял, а Кулькулю из-за угла подкрался. 10-4. Может быть, можно поддерживать ее как-то Если бы подобные турниры проводили паблики Вместо того, чтобы поднимать э, Вместо того, чтобы Поднимание трупов ставить к себе Турниры однозначно надо проводить Пабликом, я считаю И это даже, даже если мы отбросим момент Что я комментатор и меня можно приглашать На эти турниры, ну типа я выгоду В этом вижу, да э, Нет, даже если меня не будут приглашать, чтобы КС жила, нужен какой-то движ если турниры не проводятся, КС начинает постепенно умирать. Тем более, КС Гоу бесплатная, Да, вот все вот это вот такое вот. Как, как платной старой древней игре продолжает существовать, когда есть куча бесплатных аналогов с хорошей графой и так далее. 11-4 итоговый счет первой половины, дамы и господа. Ну, я считаю, после рестартов Тейст и Киллз отыграли вторую половину на выше на целых 5 голов. Даже не на одну. С двадцать восьмого не играл декабря, сел за комп как деревянный. Эйфория пишет: Мотя: мне понравилось под пивом играть, буду теперь всегда так делать. Нормалек. Ну, под пивом действительно, наверное, может быть и прикольнее играть. Но вот тут, конечно, вопрос все-таки в точности. Ну, лично на своем примере могу сказать, что при наличии, наверное, хоть каких-то промиль в моей крови. Ну, тут все уже как бы, все становится понятно. Я точно вообще ни в кого не попаду. Я и так-то плохо попадаю, как стрелок, я не ой, ты уж какой крутой. А если еще и пивка жахнуть Или что-нибудь другого, то все Попадания будут только себе По ногам разве что Ну что, taste the kills Клинк вырубает К2. Дальше Нео. Дабл кил. Бесподобнейший. Из глубины сайда получает в ухо от мака. Тут у нас сплит-пуш, потому что разыгрывают тесты киллс. Я уж даже думал, что в этом матче мне не предстоит говорить такие слова. Типа сплит-пуш. Но, черт возьми, да, это сплит пуш. Они, оказывается, умеют это делать. Но 11 5 Все-таки 11 5 <плес> Игра таджиков будет? Нет, Мансур не будет Ну, по крайней мере, в этом турнире таджики не участвуют Так что тут нет Зебест раньше просит начать Если хотите, начинайте раньше Я буду только за... Только хотя бы пятиминутную паузу Сделайте маленькую, чтобы я покурить успел И это будет вообще замечательно Быстрее посмотрим Больше свободного времени останется на вечер Клинк минус котяра И неужели этот раунд смогут все-таки забрать себе 300 киллз Я вот прям в это не верю Вообще, начиная с того, что э, Зачем-то лезет клинк вот так стреляться Нелепо абсолютно, имея глок Понимая, что соперник с девайсом Зачем-то идти с ним перестреливаться Хезе, зачем, но Зачем-то так делается Чагевара <смех> Че ничего лучше не придумал, видимо Чем просто спрятаться за ящиком Ну, дефьюз-киты имеются Поэтому, в общем-то, штыкмастер, В принципе, сразу себя обезопасили От поражения в раунде Купив да, банальные эти э, дефьюз-киты Но даже если бы их не было, все равно бы успевали Какие страны участвуют в этом турнире? Россия Подписываемся на канал Стривера Ставим лайкосики, поддерживаем Лысого Спасибо, Володя Ща мак и клинку них порешают. Ага, порешали. Неизвестно, когда таджики будут играть. Нет, неизвестно. Ой, медитатор! А -а -а! Медитаторище! Четыре килла насёлкал Савика, причем по-моему один дабл был где-то. Нет, даблов не было. Нет, вот здесь. Два тела лежат. Нет, одно. Э, -э, -э да. Даблки. Хотя нет, ну если от... он оттуда стрелял, то вот этот. И вот этот могли быть даблкилом. Ну, короче, 4 кила. Я же сказал, ну, я же сказал, что медитаторище это авапище, АВАПище, уничтожителище. Но, правда, потерянная АВП, к сожалению... Ой, потерянная бомба на точке Б, это минус для МАКа, разумеется. Да, и поэтому потенциальная дача все-таки седьмого. Но может и затащить. Хотя медитатора перестрелять на дальней дистанции будет гораздо тяжелее, потому что у него АВП. Все же одной пули достаточно будет. Ну а здесь 36 секунд до конца, видимо, это сейф Taste Kills расслабились. А, Что-то такое, да. Ну в принципе просто не зашла пистолетка, надо полноценный девайсный. Хотя вот он сейчас был полноценный девайсный, но план барабан раз разыграть на точку Б получился из рук вон никак. Вот и все. Основным, конечно, и самым важным моментом здесь идет то, что атака сильна только в том случае, если она понимает, что она делает Ну вот хотя бы какие-то банальные дефолтные стратегии, если разыгрывают, то окей А если не разыгрывают даже хотя бы дефолт, а просто бегают хаотично, то все То тут даже и думать нечего. Победить такой команде будет не суждено Поэтому какой-то минимальный тимплей у Tasty Kills все-таки должен быть ну куда в этот раз? В этот раз на пропет банан, банан. Ключевой момент для банана. Но он, как минимум должен был сказать, что там проход на А через зигзаг. Я надеюсь, он сказал. Понятно. Ну все, тут уже надо тогда либо резко на Б бежать, либо что-то придумывать. Уходить куда-то вполне себе возможно, потому что оборона может поджать. Но оборона не будет поджимать, да? Только такой вот нюанс есть. Галечка, ну! Ну, не везет Гали в стрельбе. Здесь... Ой! Маг пришел и помог Галеньке не погибнуть. Минус К2, Кулькулю, минус Банан, Маг минус Нео и оборона рассыпалась. Медитатор на Б, САВП, где бы ему еще находиться, да? Чекает просвет. Ну, там бомбу-то надо просто перекинуть через просвет, да и все. Все, бомба установлена по длину. Медитатор должен сейвить АВП. Тут нет смысла куда-либо идти. А котяра должен отправляться сейвить а, ЭМКУ и прикрывать медитатора. На мой взгляд. На мой взгляд, должно быть так. Мясо сегодня играют. Да. В 21.00 тезка сегодня будет играть команда Мясо. Ну, взрыв бомбы. Котяра, естественно, на Б. Медитатор, естественно, вместе с ним. А вот на месте игроков атаки я бы, кстати, пошел все-таки выбивать АВП. Потому что есть стопроцентная информация о том, что АВП есть. И лучше погибнуть и потерять самому девайс. Но соперника однозначно нужно сбить АВИК. Нельзя сопернику оставлять АВП на следующий раунд. Тут лучше даже своей экономикой немножко пожертвовать. Ну что есть, то есть. 12-6. Двукратная разница. 6 раундов у Штыкмастер и ровно в два раза больше у Тейста Киллз. Ну, мне кажется, что чем жестче Тейста быстрее будут играть, тем больше шансов на победу, объективно. Потому что, а, видели, вот предыдущий раунд, быстрый выход, и все. И оборона закончилась очень быстро. Банально, на просто быстром выходе. Маг, минус банан, снова котяра. Нет, на этот раз котяра убивают, а, Ну а медитатор на меду. Ловит флешку и надо убегать, но теперь уже на Б сейвиться небезопасно. Да и игрокам атаки-то вот теперь уж точно надо идти выбивать медитатора. Но теперь-то 5 в одного. Ну уж по-любому ведь выбьют. Клинк. Хватит распрыгиваться, иди АВП, выбивай. Ведь в следующем раунде тебя с него убьют. Я вижу будущее. У них неправильная постановка на карте, не те позиции занимают, каждый отдельно друг от друга играет. Есть такая проблема, но ну, это проблема частая вообще, в принципе, для пабликов. Люди здесь играют не по каким-то клише, а, ну, то есть не по каким-то дефолтам, а просто по, по наитию, как говорится. Играют, как играют. Ну, в итоге, что? Выбиватели, елки-палки? Там два тела просто убежали в яму сидеть, сейвиться, в то время как два игрока погибли при, ли, при ретейке. Точнее, при выбивании АВП с медитатора В результате АВП так и не выбили Только два тела погибли Из-за того, что два тела до этого спрятались Чё вообще нахрен такое? Какая бессмыслица и околесица сейчас произошла С командой Теста Kills Ну, медитатор на Б, Наверное, да, я так думаю Ну, конечно <с2> <с2> Конечно Могу подсказать лайфхак команде Taste Kills. Чтобы победить, надо просто постоянно играть точку А. Потому что медитатор с авиком на Б. Все остальные АВП не... Ой, медитатор там. Смотри. Уже на меду. Уже на меду забрал Галю. 3 в 4. Оборона в большинстве. И ретейк этот самый будет проходить в большинстве. И в достаточно удобных позициях. Как два. Минус кулькулюк, линг. Ответка. И хитрый Макс, Смотри, что делает. Смотри, что делает. Продает тиммейтов. Ну, понятненько, что я могу сказать Понятно, забавненько Забавненько, но опять же, очень глупо действует тест и к сожалению При всем уважении к Тейст и В обороне они играли в разы лучше Потому что в обороне им не приходилось ничего В принципе придумывать Они по дефолту стояли 2-1-2 Или 3-2 А соответственно сейчас нужно придумывать И напрягать голову Придумывать стратегии, перетяжки Раскидки, а с этим всем Полная балда у них вот так. Ой, 13-8, простите, да. Туда. Простите, друзья, да, 13-8. Что-то не нажалась кнопка. Ну, говорю, батарейки в клаве садятся, зараза. И начинается. Начинаются эти недонажатия. Прокидка точки А. Маг в это время находится в тэшке, ждет какого-то поджима. Абсолютно, на мой взгляд, бессмысленное занятие. Ни разу вообще штык-мастер ничего нигде не поджимали. Нет никакой вменяемой стопроцентной информации о том, что поджимы вообще могут быть. Ну, точку удается проломить. К2 и Медитатор остаются в паре против троих соперников. Поэтому здесь я не думаю, что правильным решением было бы сейвить. Медитатору лучше находиться пока что где-то в районе КТ-респауна. Ждать действий от К2, который должен открыться с длины, по идее, и помочь снайперу выйти. Ну, все. Вот, вот теперь уже скажу сейв. Потому что на длину выйти уже теперь не удастся. Ну, и все здесь. Ой, не, Медитатор бежит. Ну... Хорошо, минус Чегевара, Потерялся. Потерялся медитатор. К2 погиб. И медитатор опять на сейве. Кстати, он во второй половине-то вообще умирал. Нет, не умирал. Поразительно живучий тип. Да? Причем из четырех раундов, которые взяли игроки атаки... Простите, из трех. Э -э, медитатор во всех трех засейвился. Ну и в своих четырех. То есть, короче, за семь раундов э -э, медитатора ни разу не убили. Молоток. Ну а здесь, да, здесь на самом деле Самый максимальный и очевидный вариант развития событий это То, что медитатору пора прекратить стоять на Б Ну поняли уже игроки атаки, что на Б не надо ходить Вот и все Начинается прокидка, сразу вот дым на меду лежит Все, медитатор уже на ногах и побежал на точку A. А Ну, пока что стоит, конечно же, на меду, наверное, да? Да, на меду Под косы, точнее стоит ну и проход, да, Ой, котяра! Ваншот с Юспа, господи, серьезно? Кто-то не покупает второй армор при счете 14-8? Так бывает. Кулькулю, даблкил банан минус кулькулю и 2 в 3. Перевес, все-таки атака сумела себе завоевать. Медитатор ласт. Один в 2. Но если не будут лезть, а проблема, бомба где? Бомба у клинка. Кстати, вообще можно было бы схитрить, взять бомбу и убежать на Б. Медитатор точно бы вообще бы не понял этого прикола. Ну, бомба установлена под длину, ожидаемо, да? Ожидаемо ставить бомбу под длину, учитывая факт того, что э, у медитатора АВП. Это глупейший, простите меня, э, мув, товарищ Клинк, поставить под Галю бомбу, потому что сейчас медитатор просто выйдет. Галю Савика просто снимет и спокойно задефает. А, ну или даже просто спокойно задефает. Понятно. Понятно. Я не знаю, кто глупее. Клинк, который неправильно бамбу поставил. А, либо же. Простите меня, конечно, Галя, которая вообще, черт пойми, куда стреляла. И, ну, все-таки, наверное, такую позицию. дайте полетим, посмотрим. Посмотрим, чтобы запомнить получше, да, откуда в таких случаях надо работать, то работать-то надо ведь отсюда. Отсюда больше видно, чем, во всяком случае, пример отсюда. Ну да ладно. Ну, полный, конечно, такой раздрайв, можно сказать. Кстати, от этого можно даже задизморалиться, вообще неплохо очень. Для атаки я имею в виду. <смех> <смех> <смех> <смех> Медитатор Чегевару забрал 2 хп, осталось у Кулькулю, его тоже убивают. Ну, в общем, а, в общем, что у нас получается-то. 14 10. Ну так, слушай, да, камбэка недалеко. Опять же, надо понимать, что Штык мастер еще не взяли ни 15 вернее, 15 раунд взяли... Фу, не взяли ни они, ни их соперники. А и коллектив Tasty Kills, конкретно в данный момент, а, рискует тем, что они могут не выиграть. Потому что сначала, чтобы понять и почувствовать, нужно получить 15 раунд. Ну, типа, диглы и калаш, как бы это, можно сказать, одиннадцатый раунд. До свидания. Изначально. Я просто, простите, конечно, любители э -э, команды Taste the Kills, но не поверю никогда в жизни, что Taste the Kills на диглах что-то здесь выиграют. 14 11 Ставка того парня 16-8 не проходит. Ну да, учитывая, что видео by NK 16-8 Швас ставка была. Да, ставочка того парня не прошла Вот это интересная катка, Константин У вас очень плохое представление Об интересных катках Эта катка неинтересная Если вы считаете, что просто счет 14-11 дает ей интерес То нет, интереса здесь никакого нет Медитатор минус клинк Банан минус галя Кто написал в чате, что нужно штурмовать точку Б? Кто написал в чате, что надо штурмовать точку Б? Получили штурм точки Б? Сейчас, я видел, кто... Радо так писал, Радо Да В общем, вот вам штурм Б Штурм Б получился еще хуже, чем раунды на точку А Так что даже не надо ничего здесь придумывать, выдумывать Ну, подозрительно, долго Че конечно, существовал еще в виде живых игроков на точке По результату 14-12 По сравнению, что было, вспомни, катки закончились очень быстро, это уже борьба Не, предыдущая карта мне понравилась больше вот 16-2 на трене. Объективно мне понравилось больше, чем 14-12 здесь. Бомба ставится уже плюс. Ну, не знаю, такой себе плюс. Типа, ну она поставлена, а ситуация 1 в 4. Они вышли на Б. Да, им удалось выйти на Б, но они точку-то не держат при этом. То есть они в живых-то не остались. Можно было бы просто умереть где-нибудь рядом с точкой, в надежде, что бомба просто докатится, и все. 17-0. Да, у Медитатора счет вообще жесткий. Тут всякие слайд-гардианы, всякие дуримары Володи. Любой игрок команды Лили Лайк. Он просто вообще в сторонке курит просто. <с mesma> Это вообще не игроки по сравнению с мощнейшим Аннигилятором 3000 по имени Медитата. Бомба установлена, дорогие друзья. 5 в 3. Я же говорю, штурмовать здесь только точку А надо. Просто гранатами надо пользоваться, господи. Ну я уж не хотел этот очевидный момент говорить, но надо просто брать гранаты и кидать их. И изи! И просто изи. Это как 17-0. Да вот так вот посмотрите, сами, 17-0 я же не обманываю. К-2. Получает по голове от Мака медитатор 18-й кил. Ну все, здесь медитатору прерывают количество его. Ну и, короче, не будет больше у него ноль смертей, все. Медитатор, бедолага. Может, клинк его подрежет? Ой, ой. Почти, но не подрезал. 15-12, дамы и господа. И теперьичи. Теперьичи, дамы и господа. Вот отсюда начинается самое жесткое. Потому что теперь любая ошибка от Taste Kills приведет к оверам. А любая ошибка от команды Байонет Мастер, а не же Штык Мастер, приведет к их вылету с турнира. Вот так вот. Ну что у нас, точка... Что? Дым на танцпол дает клинк и сплит пуш точки А на шифтах. А вот не думаю, что это хорошая идея. Ну, может, может быть, конечно, и она и сработает. Но я думаю, вот это вот уже побыстрее. Флешка на ногу. И побежали бана. Нычку не чекают. Они перед выходом с парапета не чекают нычку. Ну, три в 3. Медитатору, я, наверное, должен признать, будет не очень просто. Но сейвиться нельзя. Да. Банан. Минус галя. Галенька немножко подставилась. Мак и Гевара остаются вдвоем. И тут у нас бомба стоит под длину. наверное, в этот раз она уже... А, да кто, серьезно? Блин! Камон! Постановщики бомб! А, мои глаза бы этого не видели. 15-13. Вообще видели хоть когда-нибудь, чтобы так бомбу ставили? Вот просто это Это просто что вообще за бомба такая? Чтобы ее точно вот за или, или как вообще? Вот типа что это? Ну понятно, что с длины видно. Ну а если есть сесть за ящик, как ты это увидишь? А, -а, -а, а! Все, я пошел возьму его ложку и выколю себе глаза. Ну, почему просто не сесть, не поставить бомбу так, чтобы она вниз упала? Камон, вот сюда! Ну это же элементарно, ребята. Ну надо еще учить, как бомбу ставить. Во! Фу, Наконец-то! Чегевара! Дай руку, пожму тебе, мужик, красавец! Наконец-то! 3 в 5, дорогие друзья! Оборона! Оборона текает, текает, но надо выбивать тебя, а что, нечего делать. Медитатор, один в 5. И это первая смерть медитатора, дорогие друзья. Пит на девятнадцать-один. Девятнадцать-один. Не важно, что и как, важно лишь одно. Я нахрен такой счет вообще никогда, наверное, не видел. 19, чтобы на один-то. Бесподобнейшая игра от Медитатора. Ну, вот, например, Нео 6 на 12. Вот если бы просто Нео не умирал бы на раза 3 меньше. Умер бы, вернее, на раза 3 меньше. И убил бы на 3 человека больше. Может быть, и были бы допы. Но просто... Э, Ск... Самое обидное, то, что он настрелял 19 на 1. Ну, неважно, даже пусть э, Кев, пусть даже он насидел их. Это не имеет значения. Э, главное, что его команда проиграл, при том, что он выкладывался, ну, насколько он мог выкладываться. И теперь Штыкмастер, к моему величайшему сожалению, покидают этот турнир и занимают девятое место из 10. Печально сложилась ситуация.